Я продолжаю работать над композицией возвращения воды. Чтобы выйти из опословенности искушения, свободу, знать много и не надо. Что ты имеешь и знаешь, это иногда слишком даже много. Позажный чудо слаб своей свободы. Уют, здоровье, комфорт, семейное счастье и так далее. Ты же в обольщении. И если ты знаешь, что это мир твоих материализаций, вытекающих из твоих желаний и окружающих, но ты уже помышляешь об управлении материализацией в свою власть, ну и прочее, ты осознаешь, что живешь в океанах различных энергий, а затем в материализациях. Выбирая место своего воссоздания, великую пустоту, все уровни осознания и мышления, для меня не обусловлены. Сама мысль, рожденная тобой, мной созидательно, из ничего до всего. Имея все, ты не обусловишь великую пустоту. Берущий ты тварь, не берущий, осознающий а Ты творение. А в свободу вышедший ты, я, созидатель. Мы, как человеческие существа, через свое эго Искушения, обольщение сотворили материализации, а затем сами на этом поймались, стали берунами и шлагбаумами. Для самих себя Из результат оказался – это поклоняемся оружию и не жизни. Эго в великом законе свободы шагнуло еще дальше самой свободы и теряет свою осознанность. Свобода – она и для самоуничтожения свобода. Эго человека, обременованного властью, готового создавать тепличную клумбу для одного сорта цветов или для одних цветов, вне времени и вечной жизни. Мне больше по сердцу поля цветов разных ароматов, живых, в живых меняющихся в свободе мирах. Я перестал выбирать, я есть свобода вечной жизни. Я имел встречу самого себя вне времени. Я сегодня в 15-й лунный день продолжаю композицию и плод искушением рисую гранат. Из одного плода выходит очень многое количество семечек, разделения. Вот хочу в день искушения извлечь пользу осознанности искушения. То есть вернуть себя к осознанности. Продолжаю композицию. И этот гранат хочу вписать в композицию. Как символ уже того, что я наелся этих обращений, ну, для того, чтобы. Существовать пока, быть осознанным в этом мире. Вот я продолжаю уже создавать дорогу, по которой сам шагаю. И путник, на которой дороге, это и есть я сам. О свободе нет смысла говорить. Это свобода, она есть. Свобода. Если я знал, что здесь гранат будет нарисован в этой композиции то я его сейчас только рисую когда съездил на базар, купил, попробовал, вот сейчас рисую это не ленивая, а свобода с каждой секунды я эту композицию я вхожу в великую пустоту только память от каждой секунды расходится в великой пустоте что я имел но я могу выбрать но что я могу выбирать, если я ничего не имел и с каждой секунды ничего не имею я есть великая пустота осознанность меня в тебе, а тебя во мне